Но если закончатся симптомы, что делать, чтобы продолжать продавать препараты? Следующий уровень маркетинга – это изобретение болезней. Если больше нет симптомов и закончилась клиентура для продаж, остается выдумывать болезни. Будучи химиком, я удивлялся, когда делал эти препараты. Их способность убивать была доказана в наших и других лабораториях. Опасные, неэффективные, вызывающие те самые эффекты, которые они призваны излечивать. Как их вообще умудряются продавать? Как? Ответ прост. У них есть отделы маркетинга. Фармгиганты имеют лучшие отделы маркетинга в мире. Гениальны. Вы просто платите профессионалам, врачам, профессорам, психиатрам, психиатрам. Зачеты, будто исследование обнаружило позитивные результаты, они покупают их, то есть они покупают науку. Более 125 тысяч людей умирают от рецептурных препаратов ежегодно. Почему бы им не подумать, что следовало бы потратить больше средств на исследование с целью понизить уровень смертности? Но нет, они вкладывают деньги в рекламу, чтобы продавать, продавать, продавать. Они зомбируют население с целью подсадить людей на препараты. И в результате мы имеем индустрию в миллиарды долларов, которая процветает на том, что очень многих людей делает больными.